Рекордные 399 баллов на едином государственном экзамене набрал выпускник татарской гимназии No2 имени Шигабудина Марджани при КФУ Рамиль Багавиев. Параллельно участвовал в гимназии, он являлся слушателем Малого университета КФУ, где получал дополнительные знания по математике и физике. Малый университет КФУ ⁇ это возможность учащихся школ получить какое-то внешкольное образование. То есть э, это организация, которая помогает э, детям раскрыть свои какие-то возможности в различных областях. Очень интересно было не только слушать преподавателя, но и решать задачи, потому что каждый в любую минуту мог предложить свои идеи. И вот этот вот, э, синтез наверное, нам очень помогал благодаря такому формату образования, и удалось подготовиться к экзамену. Молодой человек сдал русский язык, информатику и физику на 100 баллов и математику на 99. Говорит, что волнение перед экзаменом присутствовало, но никак не помешало добиться результатов. Я понимал, что если задания будут сложными, они будут сложными для всех. Поэтому нужно просто выложиться на максимум, показать все, на что способен, подтвердить, что вся подготовка не прошла напрасно. Но когда я получил задание увидел, что они знакомы, я встречал их до этого, все переживания как-то разом улетучились, и я со спокойной душой приступил к их выполнению. С такими баллами перед Рамилем открыты двери любого вуза, но свой выбор молодой человек уже сделал. Я выбрал Казанский федеральный университет, направление математика в механико-математическом факультете. Изначально, обучаясь в 11 классе, я уже так окончательно осознал, что хочу остаться в Казани, учиться и работать здесь. Поэтому начал выбирать среди казанских университетов. В конечном итоге остановился на КФУ. В будущем Рамиль планирует работать в научной сфере и совершать грандиозные открытия. Я очень надеюсь стать ученым, совершать какие-то открытия, в области математики, возможно, смежных с ней дисциплин. Ну, параллельно, я думаю, буду вести какую-то преподавательскую деятельность, возможно, буду репетитором. Лилия Талипова, Александр Юдин, Универньюз.